Здравствуйте, товарищи. Наверное, многие из вас видели, что сейчас вот усиленно проводится такая дезинфекция. Часто появляется объявление, часто там, видите, как машины поливают. И если вы думаете, что это помогает укрепить вашему здоровью, вы... Несколько заблуждайтесь, потому что эти все дезинфицирующие средства не столь безобидны по своему свойству, что, в общем-то, известно все, кто касались своей работы в больнице, особенно вот это среднее и нижнее звено медперсонала больницы, который с этим сталкивается, и кто подвергает им известно свою здоровью риску именно потому, что им приходится с этим иметь дело. Дезинфицирующий материал сам по себе есть яд, по идее и широкое применение таких опасных веществ в общем-то было давно связано с, с определенным риском. Например, медики, которые работают постоянно, вынуждены дезинфицировать по понятным причинам, имеют больше всего страдает у них дыхательные пути, свидетельствует оболочка и кожа. Это известно. Мне просто непонятно, почему, когда нам в широком в таком обращении предлагается это использовать, не постоянно, не, не говорят о некоторых рисках, связанных с ними, а ведь это же очень опасное вещество. Ну, я просто заглядываю на такой сайт, он называется Sun Epid Service. и там указывается, что, конечно, эти дезинфицирующие материалы симпатичны тем, кто хочет избавиться от заразы, тем, что они глубоко проникают в патогенную клетку но они также успешно проникают в здоровую клетку. То, что производит этот материал, и там указывается это отек, слизистые оболочки, повреждение кожи. Но самое опасное, на что я хочу указать, что эти вещества могут накапливаться в организме до неких пиковых размеров. То есть вы не замечаете, вы ходите в эти магазины, понятно, что группами риска в первую очередь становятся те продавцы, которые там каждый, какой у них там периодичный, закрываются, они вдыхают и в этой атмосфере находятся. Они могут вызывать сильный э, э, химический ожог, там, э, нарушение здоровья вплоть до смерти. Что за вещества, когда вот этом широком применении у нас по всей стране заставляет от малых ларьков до каких-то маршрутов чем-то дезинфицировать, возникает вопрос, что происходит, какими веществами и насколько это безопасно? Меня просто попался материал, я вот за что купил, за то и продаю, который говорится указывает, что есть у нас такой дезинфицирующий материал, как продес. Я ради интереса заглянул на сайт, поглядел, есть такой материал. В его состав входит такое вещество, которое называется полигексанитиленгуанидин, сокращенно ПГМГ. Чем знаменито это вещество? Дело в том, что в 2006-2011 годах в Южной Корее был большой скандал, когда там возникла некая как бы эпидемия дыхательных путей, от которых погибло 100 человек. Выяснилось, что причиной стал некий освежитель такой воздуха, в котором ходил дезинфицирующее вещество на основе этого полигексаметилена гуанидина. Тогда британская компания, которая за это отвечала, это был редкий случай, когда она взяла на себя ответственность за то, что погибло 100 человек, а там где-то 500 человек получили различные повреждения. Но самое интересное, что люди, которые, оказывается, ведут некую кампанию против использования этого опасного вещества, они указывают, что у нас на основе этого вещества, этих пестицидов, они оказываются легализованы как лекарство для животных, а... Под прикрытием, как пишется, сотрудников Роспотребназора незаконно применяется несколькими водоканалами России для обеззараживания питьевой воды. Я когда вот подыскивал иллюстрации для статьи, меня несколько обескуражил какие-то, знаете, фотографии, которые показывают, как идет дезинфекция. Но вот самое главное, стоит обратить на фотографии, кто полюбопытствует, идет человек фактически в костюме космонавта. Это не просто такой распиратор на себя надел. Там степень защиты показывает, насколько опасно это вещество. Он обрабатывает кондитерскую. В костюме космонавта он идет, это опрыскивает. Рядом витрина стоят тортики. И тем более вещество, которое имеет свойство накапливаться. Какое качество этих веществ по всей России, которыми тут обрабатывают, никто не знает. Но я вот нашел московский комсомолец, писал. Пишет со ссылкой на директора не дезинфектологии, Роспотребнадзора, который заботится о нашем здоровье Николая Шестопалова, указывает, что дезинфицирующие средства, которые представлены на российском рынке, неэффективны, а очень многие и вовсе вредны. А далее этот Шестопалов, представитель Роспотребнадзор, говорит: мы проверили 126 средств, которые используются метоучреждения для обработки эндоскопов. По итогам 63 из них нельзя применять, половину нельзя применять. Далее он говорит: сейчас эти средства используют для обработки жилья, соцобъектов. В первую очередь они предназначены для медучреждения, от них зависит наша безопасность. Потом. Есть вот под этим массовым давлением того же Роспотребнадзора. Предлагается в массовом порядке принять антисептики. Все считают, что это такая безобидная жидкость. Эта безобидная жидкость фактически разрушает гидролипидную пленку на поверхности кожи. Она фактически свойствует к естественной защите кожи. вашего разрушает. Вы думаете, что защищаете, разрушаете. Кроме того... На возбудитель опасных болезней, которые на вашей коже находятся, она действует как антибиотик, и, она, и в то же время она у него вырабатывает свойства, не реагирует потом на лекарства со схожим сходством. В итоге вы этим антисептиком вся кожу покрываете, потом легкий порез, и у вас происходит катастрофическая реакция, вы не можете защитить с этим. Если бы это все сопровождалось разъясняющей компанией, которая говорила, ребята, аккуратнее с этими веществами, они небезопасны, мы даже объем не можем себе представить. Причем так, как это происходит в таких глобальных масштабах, вот там группа Info. Она указывает на то, что сейчас вызывает опасения беспрецедентный уровень использования этих дезинфицирующих материалов. И указывается, что сейчас частота обработки этими дезинфицирующими веществами выросла в несколько раз, до 6-8 раз в день. Я хочу просто вот подвести некую еще черту, кроме этого. Если дело бы казалось там, кто-то дезинфицирующих материалов. Но это входит в некую систему так называемых защитных мер. И мы посмотрим, с чего складываются кирпичики. Значит, дезинфицирующий материал. Когда нам говорят, что поступает в больницу много людей с поражением легких каких-то. Возникает вопрос, природа этих поражений имеет только биологический характер, а вдруг там и химическое что-то связано. Во-вторых, вот это навязывание так называемого перчаточного масочного режима. Многие специалисты говорили, указывали, те, которые не вписаны в систему, что даже при правильном ношении... Они вредят здоровью, способны поэтому это нежелательно. Недавно глава вот этого СПЧ нашего обратился напрямую в Роспотребнадзор, с просьбой разъяснить целесообразность использования перчаток, потому что их используют неправильно. Я обращение это видел, я ответа на него не видел. От Минздрава ответил человек, что ну, конечно, перчатки могли бы защищать, но, к сожалению, их использовать неправильно. Но вот маски надо носить обязательно. И мне было интересно наблюдать, как на протяжении короткого сообщения у грамотного человека ломается логика. Если ему перчатки никто не носит правильно, и они представляют вред, потому что накапливают на себе фактически всю заразу, которую можно собрать, то маски кто носит правильно, встаньте у магазина, посмотрите, как носят маски. А фактически при неправильном использовании это получается такой аккумулятор возбудителей разных инфекций. Он из внутренней, с внешней стороны. Люди там надели маску перед магазином, вышли, бросили в Что это такое? Все города усеяны новой формой мусора. Перчатки, маски валяются, их носили на нездоровые люди. Что это проводится? Это акция по защите от болезней, или это их растаскивают там какие-то зверушки, собаки по всему городу. Тут же читаешь документы, что эта утилизация должна быть правильно организована. Кто-нибудь организовал правильную утилизацию всех этих материалов, плюс. Вместе, это еще один этот этап, значит, я читаю недавно сообщение о том, что, оказывается, витамин D очень полезен для борьбы с коронавирусом. Да что вы говорите, ребята, что такое витамин D? Часть его поступает с пищи, часть от солнца. Это нормально, вот когда весной, после выхода из этих тяжелого периода, люди ходят на солнце, ездят на даче, им взяли и обрубили. Если выстроить эту систему, получается, что это какой-то комплекс мер по разрушению нашего здоровья. Если поглядеть так, то удивительная логика, что в итоге это должно было к новому сезону вспышки ОРВИ дать от какой-то громадный скачок. Когда нас сажали на карантин весной, или как это называлось, самоизоляцией, они говорили «надо сгладить пик заболеваемости». Но если вы хотите сгладить пик заболеваемости на самом деле, то нельзя было делать одного. Нельзя было раскручивать массовую пропаганду истерии в СМИ. Это же совершенно ясно. Истерия просто оскервенела. Если зайти на любой сайт, который связан с коронавирусом, почитайте, что они там пишут. Если вы Главные симптомы коронавируса – легкое недомогание, у вас выросла температура сухой кашель. Если что, обращайтесь к врачу. Это просто была подготовка к коллапсу медицины. И эту медицину нашу, столько лет ее ослабляли, добивали, а потом взяли и загрузили. Так действуют только те, кто хочет что-то сломать. Все вместе – здоровье, медицину, страну, в конце концов. Дело в том, что еще до того, как случился этот пик, эта нехватка мест в больницах, ну там шло сокращение, в том числе, инфекционных больниц. И я помню вот это высказывание, я его цитировал, Собянин, который сказал, что зачем нам столько коек, что мы там кого будем стабильными укладывать. Во-первых, когда вы строите тихоокеанский лайнер, вы должны на какую нагрузку у корабля рассчитывать на штиль или на ураган. Если вы устроите корабль тихоокеанский с расчетом, с расчетом на штиль, он будет плавить до да, первой бури. Когда вы выстраиваете систему защиты здоровья населения, вы на что должны рассчитывать? Дело в том, что сокращаются койки. Койки в инфекционных больницах – это не то, что построил Собянин на ВДНХ. Вот эти странные загоны для населения по 20 человек перегородками, они прекрасно могут работать, если вы поставили задачу собрать там население и перекрестного заражения, и после потом будет у вас трупы, трупы, трупы. Вот только для этой цели. Нормальные инфекционные больницы имеют боксы, но это не главное. Помимо сокращения, какой-то шло сокращение персонала. Вы можете нарастить моментально огромное количество персоналов, которые умеют обращаться вот с такой специфическими заболеваниями. Что получилось, когда сейчас это началось все коронависие? У них не хватает персонала, не хватает коек. Они берут и перебрасывают обычные больницы с обычными врачами, практологи, кто еще кого на эту на борьбу с коронавирусом. Я так понимаю, что Владимир Владимирович Путин заключил договор со всеми другими болезнями о перемирии, и у нас теперь от сердца и от всех других болезней никто не умирает. Вы поглядите. Чтобы понять, что происходит, статистику смертности хотя бы за 2018 год. Поглядите, какой процент заболеваний. Вы понимаете, что у среднего россиянина умереть от инфекционной болезни нету почти что никакого шанса. Он ничтожен, потому что все инфекционные Болезни, включая паразитические вот эти всякие там какие-то тоже осложнения, они всего лишь 3 с небольшим процентов от общей смертности. Больше всего у нас умирает от системы кровообращения, пищеварительной системы и онкологии. Вот это все взяли и отняли. Вот эти сообщения, что больницы перепрофилированы, что людям отказывают в помощи, это что такое происходит? Но ну, меня больше всего поразило, ладно, пусть Собянин не профессионал. Пусть он до этого не знал, что у нас может случиться такая пиковая нагрузка. Я читаю, что сейчас Путин, отвечая на вопрос говорит, а зачем нам лишние койки? Все было сделано правильно. Тогда, ну извините, а дальше смотрим сообщение, что они на следующий год. Они сокращают финансирование систем здравоохранения. Вы понимаете, когда вы хотите сломать ветку, вы ее напиливаете и дергаете, да? Она не сломалась, еще напиливаете. Все это логично, если вы поставили целью поломать эту систему здравоохранения. Вы, с одной стороны, ее ослабляете, а потом перегружаете, пока она не рушится. Вот какие из этого еще можно сделать интересные выводы. Но я не знаю, что на самом деле творится в головах наших чиновников, потому что мы вспомним, как весной этого года, значит, этот губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецк там говорили о том, как с улицы взогнать людей. Они говорят, ну мы их газом, как клопов, начнем травить, и тут же начали пишут, а если там народится, начнет помирать, там что будет делать? Это вот. Так, такое мышление я в этих главах зак... поэтому я не, не знаю, что на, на, мы должны там какую мотивацию во всех этих поведениях искать. Еще, когда это все начиналось, у меня как бы возникло такое ощущение, что лучший способ выжить в наших условиях это делать все в точности наоборот относительно их рекомендаций. Я вот когда они начали эту самоизолюцию, у меня мать там 82 года, я и первое, что я ездил, это я просто каждый день его уводил на улицу, чтобы она дышала свежим воздухом. Что не надо носить маску, вот если ты хочешь остаться здоровым, что если ты хочешь и самое главное, самое главное, не подвергаться этому стрессу, который вас на, накручивает постоянно, я... Я сейчас просто хочу сказать. Вы понимаете, любой практикующий врач знает, что такое ипохондрия. Он может вам много что такое рассказать. Дело в том, что это не то, что шлангитом называют в народе. Это не то, что человек косит. Это очень тяжелое состояние. У меня есть пример в своей жизни и из, там, из знакомых и так далее. Главное, как врач распорядиться тем, когда к нему приходит человек там наклонный. Если это коммерческая медицина, он может начать даить это на самом деле. Но самая большая подлость, когда взять, запустить всю государственную систему и давить на эту кнопку, потому что человек не знает болезнь, насколько опасна. Но вот этот страх, на который организовать... Но он, с одной стороны, людей запугивает, а с другой стороны, он обрушает вообще доверие к медицине, к государству. Там же процесс с двух сторон идет. А что такое не доверять медику? Тогда вы ложитесь на операцию какую-то тяжелую или идете к врачу, там самое главное, что доверие, он вас разрежет, он что с вами будет делать. Если у вас хоть один 1% недоверия, то получается, что нельзя этим будет пользоваться. Происходят страшные процессы. И если этому процессу, этим странным информационным пандемиям что-то не противопоставить, то мы даже не знаем, куда нас хотят вырулить. После обрушения медицины нам что? оброжу, что? Единственное спасительное – это вакцина, которая тоже с неизвестным последствиями. И это же само не остановится. Для меня вот люди, которые верят, что это государство, после того, что мы видели за 30 лет, заботиться о них, они, мне кажется, действительно больны, но не коронавирусом. Поэтому единственный здоровый выход – не доверять государству, которое, кстати, уничтожает наш народ, который с ускорением исчезает фактически с лица земли. Будьте осторожны и будьте бдительны.